Сем времени суток. Хотел пару слов сказать про ограничитель на 10 патронов для по 209. Вот этот верхний магазин у нас идет в комплекте с карабином Сам ограничитель он ничего такого сложного себе не представляет, то есть это просто проточек такой, который блокирует на снаряжение 20 патронов. Вот, то есть стандартная пружина, стандартная сам магазин. Просто такая вот э, вставлена э, ходу, ходу пружины, как бы сам ограничитель не мешает. Э, вот, просто решился, я думаю, еще один, хотел купить и купил еще один бакелитовый, но с ограничителем не было. Они, в принципе, в продаже есть. Э, но не так часто. То есть ну, все равно хотелось купить, купил без ограничителя. Единственное, что, конечно, если так вот совсем э, формально подходить то снаряжать его можно, но присоединять уже к оружию нельзя, потому что у нас в законе об оружии сказано, что гражданское оружие должно иметь не более. Емкость магазина должна быть не более 10 патронов. Соответственно, это именно не сколько снаряжено патронов, а именно емкость. Вот. Поэтому можно, конечно, или самому сделать. Ну или просто этот оставить. Ну, как, как кейс для 30 патронов. То есть можно его снаряжать, там, ну, носить там, в тир, на охоту. Но как вы его присоедините к вашему оружию, получается, что вы нарушаете закон. Ну, конечно, проверять вряд ли кто будет, когда. Но ну, тем не менее, не хочется лишний раз ну, как, связываться с, с какими-то неприятностями. Вот, ну и так вот скажу, что больше 10 патронов вот в тире на 50 метров закрытом. Я вот в стандартный этот магазин больше 10 патронов. И не хочешь сюда и снаряжать так, в принципе, на мишень. 5-10 патронов вполне хватает. Про охоту не знаю. Не хожу. Ну, по крайней мере, с карабином не ходил на охоту. Вот. А для тира наоборот 5 10 патронов, это вполне, ну, для меня, по крайней мере, на мишоне, это вполне комфортно, э, в, ком в комфортную емкость. Вот. ну, просто хотел напомнить, да, что, что если, мало ли, кто-то забыл или не знал, это вряд ли, что не знал, что все-таки те магазины, которые у нас продаются больше на своем, не имеют ограничителя, а пафгановские, э, там, которые особенно светлые, там просто видно, что э, его нету, да, то наверное лучше если вы снаряжаете полный магазин хотя там по ТКМ 366 сложно это сделать да, без доработки да чтобы вот но если вы все-таки это делаете то как бы узнали что вы нарушаете закон вот поэтому лучше все-таки наверное не нарушать а где-то найти или найти уже магазин с с ограничителем, они, в принципе, есть. Я, я видел, просто именно у не было, металл я видел. вот Ну, или сделать самому, в принципе, ничего сложного. Ну, конечно, заморачивается неохота, но, в принципе, это возможно. Вот. Все, спасибо за внимание.